Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, всех вас с праздником сегодня. Сегодня у нас верное воскресенье, вход Господень в Иерусалим. Вот мы сейчас слышали евангельское чтение. Господь входит в Иерусалим. Он э, сосредоточен. Он не радуется тому, что вокруг все кричат. Благослови Игорь Игорь и, и Господь, осанна То есть всякого восхваляет, бросают одежду Ему под ноги. Финиковые лапы, ветки бросает. То есть всячески выказывают Ему уважение, восхищение. Как все видят в Бог, Он понимает, что те же самые люди, которые сейчас Его восхваляют, буквально через... Несколько дней будут кричать «Распни! Распни Его!». И это не может не огорчать Господа, потому что Он не только Господь, но Он еще и человек, как догматически учат на церковь, во всем был человек, кроме греха. Он так же, как и мы, мог огорчаться и радоваться. И Его не могло не огорчать, что Его народ так отнесется к Нему, что вот так все должно произойти. Вот по человечеству своему он даже просил в минуту э, в определенный момент отца своего, Бога Отца, о том, чтобы, если возможно, да мимо едет, чаша сия мимо меня. Вот, ну пусть так будет, как ты хочешь, а не так, как я хочу, просит он. Сейчас на сложное время, братья и сестры. Мы сейчас на каком-то вот раскуке находимся, что ли. У нас вот одни одно говорят, другие другое говорят, третий, третий. Столько мнений всего, а столько источников информации. И причем авторитетные люди говорят, скажем так, назовем это. Что же нам делать, и как нам себя вести, как поступать в той или иной ситуации. Вы знаете, я не сторонник разных страшилок бабушкин, которые рассказывают о том, что вот там. Придем с копытами рогатой или что, мы не знаем, когда будет конец света. И нечего о нем говорить. Надо говорить о своем спасении. О том, как человек может спастись и как ему поступать, как ему служить ближнему. Как стать лучше. никого то сделать лучше, а как самому стать лучше. Входя в храм, шапку снимаем, голова-то на плечах. Продолжаем думать это головой. Не отключаем критическое мышление. У нас есть Евангелие, есть Священное Писание, мы оттуда можем взять. Можно, конечно, за уж подтянуть к какому-то другому мнению, что-то из него как-то извратить, как это делают различные сектанты, например. Но, тем не менее, если руководствоваться здравым смыслом, логикой, сопоставлять какие-то факты, можно сделать правильную логику. А кого нам слушать? Вот сегодня память преподобного Иоанна Лестничника совершается в вербное воскресенье, к примеру. В лестнице в него написано о том, что нужно очень тщательно смотреть, кого слушать, за кем идти. Прям буквально говорить. Тщательно испытай, прежде чем, чтобы не довериться Грибцу обычно вместо корлчего и вместо врача болящего. Так учат она Рествична. То есть осторожным нужно быть. Не всякое золото, если оно блестит. Не все оно такое. Поэтому, братья и сестры, если мы потихонечку начнем превращаться в таких, знаете, в верующих. Если те станут в душе то куда мир-то покатится? В конце концов, делайте просто правильные выводы. Не смотрите в сторонам. Паники не поддавайтесь. Каждый только за себя будет отвечать. Ни за соседа, ни за брата. Только за себя. Только за свои действия и за свои слова. Это нужно помнить чтобы правильно было сделать. Стоя перед Господом, мы не скажем, а вот, Он же сказал, я потому так сделал. Или Он тот он сказал, потому я так сделал. Нет. Только за себя. Это нужно помнить и от этого отталкиваться. И Господь поможет сделать правильно. Богу нужна слава. Аминь.